Получается, ты поклоняешься Дудаеву, а не Аллаху, несмотря на довод. Фрош Эма. Получается, что ты идиот. Вот что получается. Прохожий. За атеизм в исламе предусмотрена смертная казнь. Как ты к этому относишься и как будет с этим в свободной Ишкирии? Это неправда. За атеизм, ни за атеизм, ни за какие любые иные э, религиозные или, или нерелигиозные убеждения в исламе смертная казнь не полагается. Это все ложь. И атеисты, и христиане, и иудеи, и э, другие там, приверженцы других конфессий, они спокойно и, и свободно проживали на территории исламских государств во времена э, Амиядского, аббасидского и Османского халифатов. И не было с этим никаких проблем, никого не казнили. Поэтому это ложь, у тебя неверная а, информация. И разумеется, в Ичкерии и, Вич, и жили свободно, и, и христиане, и атеисты, и иудеи. Да? И я надеюсь, будут они также же жить. Передаются слов Абу Зара, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Бойся Аллаха, где бы ты ни был, След за дурным делом соверши благое, которое сотрет а, собой дурное» и придерживаясь благонравия в, отношении, в отношениях с людьми. Абу -Халид. «Также пророк, мир ему, и благословение Аллаха сказал, пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день говорит благое или молчит, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день оказывает уважение своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день хорошо принимает своего гостя». «Получается, ты поконяешься Дудаеву, а не Аллаху, несмотря на довод?» «Фрош Эма. Получается, что ты идиот». Вот что получается. Ты, ты просто идиот. Как можно было подобное сказать? Ты для начала изучи, что такое поклонение. Что такое, что, что называется поклонением, айбадой. А потом пиши подобные дебильные комментарии. Приветствую Тумсо. Оцени и выскажи свое мнение по бездумному заявлению и о президенте Казахстана по поводу Крыма. И еще одно. Какие страны из бывшего СССР больше всего помогали и признавали Эчкерию в 90-е? Я не в курсе насчет заявления президента Казахстана по поводу Крыма. Я не знаю. Какие страны из бывшего СССР больше всего помогали и признавали Эчкерию? <coughs> по поводу признания Ичкерии из бывшего стран СССР, это была только Грузия. Президент, первый президент Грузии. Гамсахурдия признал и, черри, и независимым государством. Признания больше ни от кого не было, но а, из бывших стран СССР, наверное, также стоит отметить, что а, не на каком-то там, наверное, таком межгосударственном уровне, а скорее на таком подпольном уровне, но, тем не менее, определенную а, поддержку мы получили от Азербайджана. А, опять я повторю, не, не поддержку в том, в том плане, что там оказывалась какая-то помощь, там оружием, финансовыми и так далее, нет, но а, многие воины ичкерии лечились, проходили лечение на территории Азербайджана, там реабилитацию и так далее. Это, конечно, это не это не что-то такое, что там можно о чем можно официально говорить, да? нельзя сказать, что это там заслуга Алиева и и прочее, но и в то же время нельзя сказать, что он как-то это активно пресекал. Но в любом случае как бы, надо это отметить, что немалая часть чеченских воинов на тот момент, и даже их семьи, они находились в Азербайджане, лечились, там проходили какое-то серьезное лечение, операции, реабилитацию, и в любом случае это была какая-то поддержка. Алейкам брат Тумсо, не в тему, но у нас в Азербайджане на моих глазах в 2012 году человеку а, не, не начали делать операцию только потому, что не хватало 200 долларов, а сама операция стоила 8700 долларов. Люди клялись, оставляли телефоны, отдавали золото, умоляли начать операцию, должны были подвести деньги, но нет. Алейкам ассалам. Это, я не знаю, как это прокомментировать даже. Ассаляму алейкум. При президенте Эльчубеи Азербайджан на госуровне поддерживал Дудаева. Мой родной дядя рассказывал, как они грузили оружие для отправки в Чечню в 92-м, году. У алейкум. ассаляму аррам, да. Я, я когда сейчас говорил о, о поддержке, я говорил о второй войне, не о первой. В первое время первой войны там да, было немножко другое положение, но опять-таки, насколько я знаю, это не, не на официальном уровне. То есть не так, что официально, там, Азербайджан отправил, не так. Это такие, подковерный, под так скажем, уровень. Алексей Пилот. Добрый вечер, Тумсо. Ты пересматриваешь свои стримы. У тебя срабатывает автофокус, когда ты резко наклоняешься или активно жестикулируешь. Можно ли закрепить фокус камеры? Добрый вечер. Да, я, кстати, замечаю, что такое происходит. Но при этом я не могу не жестикулировать, поэтому ничего страшного. Закрепить а, жестко автофокус, насколько я знаю, нет, нельзя на, на этой моей камере. Она специальная камера для стримов, здесь а, фокус именно автоматический. Аксель Пилот, И еще тебя тяжело слушать с телефона, ты иногда так тихо говоришь, а, подводишь к теме, приходится выкручивать громкость, а потом ты гневно взрываешься очень громко. Можешь как-то э, вы, выравниваться. Нет возможности всегда слушать тебя со стационарного компьютера. Спасибо за внимание. Аксель Пилот. Нет, такой возможности у меня тоже нет, потому что я человек. Я тоже подвержен эмоциям. Я не могу вот так вот сесть и, и монотонно, вы, выдерживая свой там, уровень голоса на одном уровне, разговаривать. Это было бы странно. Я думаю, так и неинтересно было бы меня и слушать, если бы я был бы вот таким весь всем искусственным, продуманным таким каким-то... Я обычный человек, и где-то у меня... Я могу поддаться эмоциям, где-то гневаюсь, где-то успокаиваюсь. Вот. Но есть решение этой проблемы, если ты будешь использовать наушники. Я думаю, тогда тебя никто из окружающих слышать не будет. Балабол Тумсо. Тумсо, нам алейкум. В Вики написано, что у твоего брата при обыске полиция нашла флагичера и какая отмазка у тебя на этот счет. Германия из зелима, Хэ... из зелима Хангашвили, наверное, диплом... из-за зелема Хангашвили выслала дипломата в Российской а, Федерации. Это Гамбургер постарался или ты? Что ты знаешь про Нухаева, Хожа Ахмеда? Есть какая-нибудь инфа? Ваалейкум ассалам. Я не понял, что значит у моего брата при обыске полиции нашла флаги и какая отмазка у тебя на А как я это должен отмазывать? Я что-то не понял. Разве это нужно как-то отмазывать? Да, у моего брата дома были несколько флагов, наших государственных флагов, республики Ичкерия и они были изъяты, и там они собирались какую-то экспертизу проводить, там, типа, ну, есть определенные проволочки, там, правовые, они, они не могут просто взять флаг и сказать, а, это флаг Ичкерри, там, они должны провести экспертизу, там, и прочее, в общем. А остальное, я думаю, не стоит даже комментировать по поводу высылки этих дипломатов. Это я имею в виду, что там ни я, ни, ни гамбургер, никто иной этого не сделал. Это провели расследование, выявили, и в соответствии с тем, что они выявили, они приняли какие-то меры. Единственное, я, конечно, очень рад тому, что это произошло, благодарен немецким властям за то, что они провели это расследование и выслали, приняли какие-то меры. Единственное, я надеюсь, что на этом эта ситуация никак не уляжется, что будут приняты еще какие-то более жесткие меры. И самое главное в этой ситуации, я надеюсь, что из-за этого они сделают правильные выводы, и те люди, которые нуждаются в убежище, в их государстве. Этим людям будет предоставлено это убежище. Потому что история с Зелимханом Хангашвили показала, что без этого убежища человек становится более уязвим. Он не может сам себя защитить, он не может передвигаться по этому миру свободно как-то создавая дополнительные проблемы для потенциальных киллеров. И если, бы, если они будут давать людям эту возможность защищать самих себя, то как по крайней мере, это будет выгодно и для самой Германии. Я убежден, что убийство, политические убийства на их территории, это, ну, им это невыгодно однозначно. Поэтому я, я очень надеюсь, что будут сделаны правильные выводы. И в целом эта ситуация как-то положительно скажется на соискателях убежища в этой стране. Тех, кто действительно заслуживает, я имею в виду. Они такие, как Дугазаев, Агаев там, и иные, у которых нет никаких проблем в России, но при этом Германия им предоставляет эту защиту.